Привет, зрители ТВ-джем! Меня зовут Марцинковская Елена. Я являюсь преподавателем учебного центра «Алгоритм». И сегодня мы с моей моделью Алексой Привет. покажем вам детскую прическу с применением обычных ленточек, которые вы можете купить в любом магазине ткани, расчески, и, соответственно, наличие волос. Итак, за дело. Разделили наши волосы пробором. Пробор вы можете сделать как прямой, так косой, так и зигзагообразный. Я выбрала обычный прямой пробор и начинаю плести обычную косу из трех прядей. Выбрали место расположения нашей косы. Разделили волосы на три пряди. И начали плести. Можем подтягивать. Натяжение наших прядок должно быть средним. То есть наша коса должна быть и не очень слабой, и не слишком тугой. Заплетаем нашу косичку. В тот момент, когда у нас остался небольшой хвостик, мы берем ленту, складываем ее вдвое, причем одна сторона должна быть немного ниже. И начинаем сплетать. И на конце нашей косы мы крепим ленту узелком, причем завязываем тот край, который длиннее. И завязываем узелком. Одна коса готова, переходим к другой. Из наших двух кос мы можем сделать разные варианты причесок, потому что у нашей модели волосы длинные. Но если у вас средние волосы, то что вы можете сделать? Вы можете сделать корзинку. Соответственно, берете одну косу, протягиваете ее в основании второй и завязываете узел. Берете вторую косу. протягивайте ее в основание косы и также завязывайте узел. Если у модели волосы будут средней длины, то наша корзинка будет гораздо короче и будет смотреться по-другому. Соответственно, сами ленты нам нужно закрепить. И с другой стороны. Также крепим. Стараемся, чтобы детали нашего, нашей ленточки да, были одинаковыми. Так, завязываем.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 И оборачиваем еще раз. Соответственно, ленточку также будем крепить к основанию. Расправляем края. У нас получился двойной бублик. Если у вас средние волосы, то что вы можете сделать? Протянули косу. Часть косы увели Основанию другой косы и также завязали ленты. Берем вторую косичку. Протягиваем ее у основания. И увели в противоположную сторону. И также закрепили нашу ленту. Корзинка для длинных волос готова. До новых встреч на ТВ-Джем!